Сила воли – это, знаете, как мышца, которую надо накачать, о чем сказал наш гость сейчас. Каждую неделю вводите в обиход новую привычку. Можно реже, как у вас получается. Очень-очень простую для вас, но важную. Например, заменить какое-то слово «паразит» или отследить и перестать его произносить. Сделать короткую зарядку, пропылесосить комнату, еще что-то простое, но регулярно, вот так, как вы запланировали. Вот попробуйте не отклоняться. Прочитать, прочитать молитву, сделать медитацию или практику личностного развития, если вы пишете каждый день, напишите страницу. Это простые такие рекомендации, которые позволят немножечко Улучшить, увеличить вероятность достижения вашей цели, к которой вы идете, через введение вот таких мелких, мелких каких-то воспитательных процессов для самого себя. И вы очень быстро получите позитивный результат. Думайте письменно. Цель, которая нет на бумаге, не существует. Задавайте цель определенно, отвечая на вопросы, что, где, когда и как. Это очень важный момент, и тогда проще под это дело уже формировать вот эти привычки. Ограничьте цель во времени, цель без времени — это просто мечта. Подумайте, кому достижение вашей цели принесет пользу, кроме вас. Формулируйте цель в утвердительной форме в настоящем времени. Делите цели на подцели, готовьте подробный сценарий достижения цели. Возьмите на себя ответственность за свои действия на пути к цели. Определите промежуточные результаты достижения цели. Думайте о цели, а не о средствах ее осуществления. Задайте конечный пункт назначения и идите. Создайте образ будущего, где вы уже достигли цели, и зафиксируйте этот образ на бумаге, в сознании, в виде какой-то картинки и ведите себя так, как если бы успех вам был гарантирован.